Рождение Героев Пока не вошли в возраст те трое Дритараштра, Панду и Видура, страной Куру продолжал править Бишма. И было его правление мудрым и справедливым, и охранял Бишма страну силой оружия, расширял ее, захватывая соседние владения. И Дритараштра, и Панду – и наделенные великим разумом Видура были ему как родные сыновья, и были они все хорошо обучены всем воинским и искусствам, всем наукам и законам. Когда же достигли они совершеннолетия, передал Бишму правление Панду, ибо Дритараштра был слепым, а Видура принадлежал к смешанной касте, и стал Бишму искать для своих воспитанников достойных невест и посоветовавшись с Феддурой, послал он Сватов для Дритараштры к Субали, царю Гандхары. Узнав об этом, с огорчением подумал Субала, он же слепой. Но, вспомнив о славе Коуравов, выдал за Дритараштру прекрасную и добродетельную дочь свою Гандхари. Тогда Гандхари отправилась в Хастинапур вместе со своим братом Шакуни и с богатым преданным. И был тот Шакуни очень обласкан Бишмой, и вернулся домой с богатыми дарами. Ганхари же, узнав, что Дритараштра слепой, тут же завязала себе глаза, желая ни в чем не превосходить своего супруга. В это время страной Ядовов правил царь Шуру, отец Васудева и дед Кришны. И была у него очень красивая дочь Притха, которую также называли Кунти. Занятая в доме отца своего услужением гостям, снискала она однажды милость крепкого в обетах Брахмана дурувасы. и тот, предвидя будущее ее несчастье, даровал ей одну магическую мантру, сказав, «Какого бога не вызовешь ты этой мантрой, от любого из них родится тебе сын». Вскоре после этого прекрасная и благочестивая дева Кунти, полное любопытство, призвала бога солнца, и родился у нее от него не через девять месяцев, а прямо в тот же самый день сын, облаченный в панцирь и с серьгами в ушах, прекрасный как отец его солнца и славный в трех мирах под именем Карна. Кунти опустила чудесного сына своего в корзинке в воду и выловил его великославный колесничий Адхирадха, супруг Радхи, и воспитал он его как собственного сына. Нарекли они Карнува Васушина, что значит рожденный с драгоценностями, и вырос он могучим и искусным во всех видах оружия. И вот когда подошло время Кунти выходить замуж, выбрала Лотосаока среди тысяч царей, собравшихся на ее своем бару, могучего и славного панду и возложила она гирлянду цветов на его шею и уехала с ним в Хастинапур. У властителя же племени Мадху была дочь Мадри, и по красоте она не имела равных на земле. Поехал тогда Бишма в город Мадров и купил Мадри за огромное богатство и привез ее домой и выдал замуж за благородного панду. Женившись, Царь Панду, одаренный силой и решительностью, двинулся на многочисленных врагов и покорил их всех, приумножая свое царство. И преподнес он тогда с дозволения Дритараштры богатство, добытое собственными руками Бишме, Сатьявате и своей матери, а затем сопутствуемый Кунти и Матри удалился жить в лес. Бишма также узнал, что у царя по имени Девака чья дочь была матерью Шерии Кришны, есть еще дочь, рожденная от женщины Шудры, одаренная красотой и очень многими достоинствами. Выбрав ее и привезя домой, сын Ганги выдал эту девушку за многомудрого ведуру и произвел от нее ведура сыновей хорошего поведения и величайших достоинств. Панда же не мог стать отцом, и родились его сыновья – пятеро могучих воинов у кунти и мадри от полубогов. А было это так. Однажды царь Панду, бродя в дремучем лесу, увидел оленя, забавлявшегося со своей самкой, и пронзил он его пятью стрелами. Олень же, а был это никто иной, как богатый аскетическими подвигами мудрец, упал и стал говорить такие слова. Я осуждаю тебя, о царь, и великое это зло получит воздаяние. Едва соединишься ты со своей супругой, как тут же отправишься, подобно мне, в обитель Емараджи. Сказав так, умер тот олень, оставив панду полного величайшей скорби, словно по смерти дорогого родственника. И раздал тогда царь все свои драгоценности и дорогие одежды, и посвятил он себя суровой аскезе. И только одна мирская забота продолжала его мучить, мысль о продолжении его рода. Но рассказала ему тут Кунти о мантре, полученной когда-то от подвижника. И возрадовался царь, и повелел он ей произвести потомство от полубогов. И родила тогда Кунти троих сыновей, Юдхиштхиру от Хармы Бога Справедливости, Бимасену от Ваю, Бога Ветра, а Арджуну от Царя Богов, Индры. Мадри же с помощью Кунти родила двух близнецов, Накулу и Сахадеву, от Ашвинов, небесных близнецов, богов утренней и вечерней зари и великих целителей. Между тем у Удритараштры родились от Гандхари сто сыновей, как и было предсказано когда-то в Ясы. И еще один, кроме тех ста, был рожден от женщины Ваишни. Гандхари носила их всех в лоне своем целых два года, но потом услышав, что у Кунти родился сын, прекрасный как восходящее солнце, распорола она себе без ведома мужа живот и вынула большой твердый ком мяса. Когда же узнал в Яса о том, что вознамерилась Гандхари выбросить свой с такими муками выношенный и произведенный плод, он поспешно к ней явился и велел поставить сто горшков с топленым маслом, ком же тот поливать холодной водой. И тогда распался этот ком на сто частей, а потом отделилась и еще одна 101. -я. Так первым родился у нее Дуриотхана, Юдхиштхира же сын Кунти был его старше. Тогда созвал Дритараштра Бишму, Видуру и многих брахманов и спросил их, «Юдхиштхира старший царевич в нашем роду, он получит царство по праву рождения, но этот мой сын, родившийся после него, должен ли он тоже стать царем?» И в этот самый момент, когда спросил об этом Дритараштра, по всему царству Куру, раздался ужасный вой, это были шакалы и прочие хищники. Услышав эти зловещие приметы, сказали многомудрые Видура и другие брахманы, «Несомненно, о Дритараштра, этот твой сын будет истребителем своего рода. Лучше удали его от себя, о владыка, в избежание великих бедствий. Пусть останутся у тебя сто сыновей без этого одного». Однако царь, исполненный любви к первенцам своему, так не сделал. Затем из остальных горшков родились еще девяносто сыновей Дритараштры и одна дочь Душала. В том же году родился у него сын и отслужанки, получивший имя Юцу. Царь же Панду продолжал вести подвижническую жизнь, с радостью глядя на подрастающих сыновей. Но вот как-то бродил он однажды по лесу с супругой своей Мадри, и не смог он сдержать плотского желания. Царь овладел Мадри, забыв о проклятии отшельника, и тут же был он поглощен законом времени. Обе супруги его хотели взойти на погребальный костер, однако Мадри настояла, что только она отправится вслед за панду в обитель Ямараджи и поручила Анакунти воспитание своих сыновей Накулы и Сахадевы. И после того, как умер Панду, стал царем Дритараштра. Народ же продолжал скорбеть по умершему и, видя эту скорбь, сказал в ясо матери своей Сатьявати, «Счастливые времена уже прошли, настали совсем плохие, а будут и еще хуже, моя дорогая мать. «Удались в изгнание и живи в лесу, предавшись созерцанию и покаянию, чтобы не увидеть в будущем ужасной гибели своего рода!» И сказала Сатьяватья хорошо, а затем позвала с собой Амбику и Амбалику. Те тоже согласились, и тогда три царицы, верные долгу, простились с Бишмой и удалились в лес. Там они все предались суровому покаянию, и вскоре, покинув тело, отправились в желанный им путь на небо. Сыновья же Панду, Пандовы, росли вместе с сыновьями Дритараштры. Они проводили время в детских играх, в изучении воинских искусств под руководством Крипы, великого мастера, служившего еще царю Шантану. И во всех этих играх и соревнованиях Пандовы всегда были первыми причем особенно отличался Бима, получивший за неуемный свой аппетит прозвище Врикадара, что значит волчий брюха. Он один мог одолеть всю сотню своих двоюродных братьев, хватал их за ноги и таскал по земле, так что те все время ходили в синяках и ссадинах. Играя в воде, он обхватывал руками 10 мальчиков сразу, утаскивал их за собой под воду, а затем отпускал полумертвыми. Когда же залезали они на деревья, чтобы собирать плоды, Бима тряс деревья, и все мальчики вместе с плодами падали на землю. Но было все это не от его злого умысла, а по ребячеству. Однако Куравы так стали звать сыновей Дритараштры, очень сильно на него обижались, а особенно старейшие из них Дуриотхана. Злой, далекий от справедливости, затаил он преступное намерение, и сказал он себе, этого Бимасену нужно уничтожить посредством обмана. Затем, заключив в тюрьму Арджуну и Юдхиштхиру, стану я править всем царством. И вот однажды Дурьотхана связал глубоко заснувшего Биму лианами и сбросил его в реку. Однако тот, могучий из могучих, разорвал все узлы и выплыл. В другой же раз коварный Каура устроил так, что Биму искусали разъяренные ядовитые змеи, но и это не причинило герою никакого вреда. Тогда в третий раз Дурьотхана насыпал в пищу Бимасени страшный яд Калакуту. Об этом рассказал потом Пандавам Ююцу, 101-й сын Дритараштры. Однако Бима только рассмеялся и съел эту пищу так, что яд ему не повредил.